Есть один известный еврейский лидер, который обладал большим влиянием. Мы все о нем слышали. Но большинство нашего народа не знает, кем он был на самом деле, что он говорил и что делал. Мы прочтем несколько его цитат и хотим услышать, что вы про него думаете. И в конце посмотрим, сможете ли вы отгадать, кто он. Вы готовы? Хорошо. Я буду стараться. Готовы. Во-первых, этот лидер очень заботился о больных. В те времена не было оптимального обслуживания, но он сам был врачом. Итак, посмотрите, что он сделал. Этот лидер всегда путешествовал. И когда он видел множество больных людей, он был полон сострадания к ним. Он оказывал им медицинскую помощь и никогда не просил денег. Он принял всех, кто приходил к нему на лечение, и благодаря ему тысячи были полностью исцелены. Кроме того, его успех в медицинской сфере был одним из самых громких в истории. Рамбам? Рамбам. Нет, тоже нет. Отличная попытка. А то, что он сделал, действительно прекрасно, действительно прекрасно. Праведник. Он жертвовал собой. У него огромное сердце. Такой добрый человек. Он исцеляет и при этом не требует ничего взамен. Это великий человек. Когда этот лидер встречал людей, которые были отвержены обществом или тех, которые считались плохими людьми, он видел их совершенно по-другому и всегда искал пути помочь им выбраться из их положения и получить им жизнь полную смысла. Когда некоторые люди критиковали его за то, что он проводил время с недостойными людьми, он ответил, нездоровый нуждается во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников и грешников. Действительно, он помог многим людям начать новую жизнь. Например, после того, как один коррумпированный сборщик налогов встретил его, он принял решение дать по своих товаров бедным и тем, кого он оманул, вернул в четыре раза больше. Я думаю, что действительно впечатляет. Что этот лидер нашел время для общения с такими людьми. Он стремился к справедливости, чего здесь не происходит. Нам нужны такие люди, как он сегодня. Он как мессия, который помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации. Поэтому я думаю, что он достоин каждого хорошего слова. Это атрибут праведности. Здесь есть духовные мысли, что он привлекает людей к иудаизму. Звучит как великий лидер этот лидер. Также уделял особенное внимание честности. Он обличал политических и религиозных лидеров своего времени за их лицемерие и коррупцию. Лицемеры. Вы чистите чашку и блюдо снаружи, но внутри они полны жадности. Ты тоже выглядишь праведным, но внутри ты полон лицемерия и беззакония. Это значит быть праведником не только внешне, но самое главное это то, что внутри. Мы должны быть хороши внутри. Но сегодня люди абсолютно коррумпированы. Никто по-настоящему не нехорош внутри. А реальность такова, что даже среди религиозных есть ненависть без причины, и мы страдаем от этого. Каждый со своим эгоизмом. Кого он здесь обвиняет? Всех? Это актуально и сегодня. Это подтверждает то, что я думаю об этом великом человеке. Мне действительно любопытно узнать, кем был этот человек. У этого лидера было совсем другое понимание о правительстве не как у большинства людей. Он учил для того, чтобы преуспеть и стать кем-то великим, нужно не наступать на других, а помогать им и поддерживать их. Те, кого считают правителями в народах, Господь над ними, их великие господствуют над ними. Ты не должен поступать так. Вместо этого тот, кто хочет стать великим среди вас, должен быть вашим слугой. А тот, кто хочет быть первым, будет всем слугой. Ух, какие красивые цитаты! Красивые цитаты! Он прав. Человек, который толкает других, не является настоящим лидером. Как Бегин, который вышел на улицы к народу. Я думаю, что мы должны поднять таких людей. И пусть они поднимаются наверх, мы будем верить в них. Это идеальная окончательная еврейская перспектива. Он не только говорил, как быть лидером, но и показывал пример своей жизнью. В его время гости приходили с грязными от пыли ногами и рабы должны были мыть и ноги. Но однажды вот что произошло. Однажды этот лидер праздновал Пасху, и он увидел всех гостей. Тогда он встал с ужина, взял полотенце и опоясал себя. Он вылил воду в таз и начал мыть ноги гостям и вытирать их. Это важная черта в его руководстве, не превозносится. У него нет гордости или высокомерия. Самоотречение, смирение. Что еще мы можем сказать? Как Моисей, который стоял перед народом, чтобы служить им. Именно такие поступки сделали их великими лидерами. У меня не было привилегий видеть что-то подобное в моей жизни. Может быть, еще будет, кто знает. Может быть. Хотела бы знать я этого человека. Пусть он живет здесь и сейчас. Слушай, это действительно интересный человек. И мне становится все более любопытно, кем он был. Вы услышали несколько цитат этого человека. Что вы думаете о нем? У него золотое сердце. Действительно, редкий человек. Подводя итог, я думаю, мы говорим о великом человеке. С духовной точки зрения он святой человек. Он щедрый и праведный. И смирил себя настолько низко, насколько это возможно для других. У него есть такие черты... Как много мудрости и чистого мышления. Я думаю, что людям потребуется много времени для самосовершенствования, чтобы достичь такого уровня. Похоже, хороший человек, он на самом деле не похож на человека. Трудно поверить, что был или есть один человек. И если это все так, он достоин чести. Это божественные черты, которые обычно приписывают только Богу. У него сильная любовь к Израилю как у настоящего еврея, как у настоящего еврея, с огромной-огромной огромной любовью и большим сердцем. Слышится слишком серьезным для меня, как мессия. Кто этот парень? И если он сейчас жив, я действительно восхищаюсь им. Кто бы это мог быть? Теперь мы подошли к главному вопросу. Как вы думаете, кто этот лидер? Я прихожу к тому, что это Рамба. Рамбом? Нет. Может ли это быть Махатма Ганди или подобный? Это не Сократ библейский человек может быть мне нужно первую букву я узнаю я не знаю я понятия не имею о ком мы говорим может быть какой-то известный человек я понятия не имею я не знаю ни одной личности человек о котором мы говорим здесь кажется мне знаком если я правильно помню это цитата из нового завета я предполагаю что это иисус тот кто это был это ешуа в народе его знают как иисус но его настоящее имя это Ишуа. Так ли вы представляли себе Ишуа? Э, нет. Да. Вау, это имеет смысл. Как я это пропустил? Если бы я об этом думал больше, я бы подумал о нем. Здесь, в этой стране, немного о нем говорится. Но из того, что мы видим по телевизору и в фильмах, он написан тут как идеальный человек. Если Иисус был таким, то он больше жизни. Это совершенно нормально. Может быть, нам стоит пересмотреть, если в нас это желание ничего не знать о нем? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Нам нечему учиться, мы не согласны с его точки зрения. Это идеальная, окончательная еврейская перспектива. Постой, постой. Несколько минут назад ты сказал, что ты мне дашь... Минуту назад ты сказал, что ты мне дашь поговорить. У него сильная любовь к Израилю, как у настоящего еврея, как у настоящего еврея были 9 еврейских свидетелей, которые жили здесь, в Израиле, которые лично знали Его и жили с Ним несколько лет. Они те, кто передал Его цитаты и истории о том, что Он делал. В последние столетия сотни тысяч евреев, включая профессоров, раввинов и других светских людей начали исследовать, кем на самом деле является Иисус, основываясь на Его слова, на то, что Он говорил и делал правду. Они пришли к интересным выводам. Вот, посмотрите сами. Доктор Иосиф Клаустер, профессор истории в еврейском университете, исследовал жизнь Иисуса. И пришли выказать, что Иисус – самый идеальный еврей. То Иисус – самый идеальный еврей. Он родился евреем, он жил как еврей, а также был убит как еврей. Вообще-то, он сам сказал, что не пришел для того, чтобы создать новую религию. Вот его слова. Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков, но чтобы исполнить. Еврейский историк Пинхас Лапидос сказал, что Иисус был совершенно верен Торе. Я даже подозреваю, что Иисус был вернее Торе, чем я, ортодоксальный еврей. Это звучит как от кого-то, кто пришел создать новую религию, или кто-то, кто был верным Богу Израилеву. Второй вариант – верен Богу Израиля. Большая часть нашего народа знает Иисуса сегодня, как того, из-за которого были гонения на наш народ. Но в свете того, что ты только что прочитал… Нет, он не был причиной гонений. Потому что он показал пример любви даже к врагам. Он явил пример жертвенности и всегда учил ненавидеть грех. Вы выучили что-то новое из всего того, что вы прочитали? Или нет? На самом деле, да. Я узнала кое-что новое о Иисусе. Это отличается от того, что мне говорили. Это открыло мне глаза в определенный момент. Не судите людей потому, что говорят другие, но проверьте это сами. Хотели бы вы услышать о величайшем достижении Иисуса. Хорошо. На самом деле, чтобы понять это, нам нужно вернуться к началу.